Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим китайский соус из огурцов. Для этого нам потребуются огурцы, соевый соус, кориандр молотый, уксус рисовый, масло растительное, сахар, чеснок, перец, чили. Огурцы натираем на мелкой терке. К нашим огурцам добавляем чеснок, уксус и сахар с кориандром. Всё хорошо перемешиваем. Далее в сковородку наливаем растительное масло, кладем перец чили и начинаем нагревать до легкого аромата. Наш перец нагрелся, даем ему немножко остыть. Наш перец остыл, добавляем его в огурцы наши. Добавляем соевый соус и все хорошо перемешиваем. И можно сразу же использовать его. Подходит он к любому блюду. Приятного аппетита!